Метод пряника. 120 тысяч рублей в месяц на готовом автозаработке. Заработок в интернете. Здравствуйте, на связи Алексей Дощинский. Вы находитесь на сайте метод пряника. И это не просто курс, а это уже настроенный и готовый автозаработок. Скажите, сколько раз, бравшись за новый курс или обучаясь самостоятельно, вы сталкивались с тем, что «ну, это очень слишком сложно». Сколько раз вы слышали фразу «тут ничего сложного, нужно только создать сайт, написать 10 статей и раскрутить канал в Инстаграме». Но нельзя научить объемным темам за пару часов, особенно новичка. И это основная причина, почему у вас ничего не получалось. Но я не зря назвал свой курс «Метод пряника», потому что тут у вас точно получится заработать. Это совершенно другой, совершенно новый подход, и сейчас я вам о нем расскажу. Самое главное – это правильно поставить цель. Не нужно пытаться сделать из вас профи. Нужно, чтобы вы получили финансовый результат, ведь это гораздо важнее. А сделать это проще всего, подготовив и полностью настроив для вас весь процесс заработка. Я взял ту тему, которой занимаюсь сам, это партнерский маркетинг. Сейчас это приносит мне около 170 тысяч рублей в месяц. И сделал для вас все материалы по аналогии с моими, которые позволяют мне зарабатывать такие деньги. Вам остается только загрузить готовые комплекты на сервисы и нажать на старт. Посмотрите сами, сколько времени и сил уйдет у вас на то, чтобы сделать правильную подписную страницу. И вообще, сможете ли вы это сделать? Не проблема, ваша подписная уже готова, просто берете и загружаете. То же самое с проработанной воронкой, чтобы научиться делать их потребуется не один месяц, а тут все проще, она уже готова, просто берете и добавляете в сервис. Итак, со всеми элементами, все они уже правильно настроены, и не волнуйтесь, я сделал много вариантов, чтобы они не повторялись у всех и всем хватило. Что происходит, когда они все загружены? Вы просто запускаете цепочку событий и смотрите, как растет ваш доход. Все, что вам нужно делать, это раз в 1-2 месяца обновлять информацию. Но и это проще простого. В закрытой группе ВК я каждый месяц буду давать обновления, и вам просто нужно будет зайти и еще раз их загрузить. На это вы потратите ну, не больше 10 минут. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. У меня уже все готово для того, чтобы запустить ваш автозаработок. Не упустите свой шанс. С вами был Алексей Дощинский. Помните, у вас все получится.